Всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем красить яйца на Пасху не совсем обычным способом. Мы с вами возьмем для этого бутылку вина. Это вообще самое дешевое вино, оно стоит 159 рублей. Самое дешевое, которое только было в магазине. Только не пей его, пожалуйста. Да, я думаю, что это будет опасно для здоровья. Поэтому вино не пьем, мы его отправляем только для покраски яиц. Нам понадобятся белые яйца, сырые. Вот такое вино, самое любое дешевое, так как, смотрите, у меня здесь вино сухое, и оно все-таки прям ну, максимально дешевое, я еще добавлю немножко сахара. Если вы берете какое-то домашнее вино свое, оно у вас полусладкое или сладкое, то сахара можно не добавлять. Вообще, я видела то, что без сахара тоже делают, но все-таки самая прелесть этого способа покраски в том, что там яйца должны так красиво блестеть, а это как раз делается из-за кристаллизации сахара. Поэтому у нас получается три ингредиента. Вино, яйца и сахар. Яйца складываем в ковшик. Все как обычно, пока что. Теперь мы открываем нашу бутылку вина. Это... У меня есть такой чудесный штопор. Вообще его обожаю. Если вдруг не той стороной если вы вдруг не видели, сейчас вам покажу. Я в ту сторону нажимаю, нет? Не знаешь? Ну, я... Кажется, он у меня подразрядился немножко. Открыли. Вот. Замечательно, прекрасно. Теперь надо пробку извлечь. Кабель. Пахнет какой-то кислятиной, если честно. Прям каким-то кислым виноградом. А в составе у нас написано вино из винограда красного сорта Молдова. Понятно. Теперь вместо воды мы заливаем яйца вином и ставим на плиту. Сейчас совсем забыла, то, что я буду добавлять сахар. Я добавлю, наверное... 3-4 столовых ложки, ну, на всякий случай. Значит, мы с вами ставим яйца на плиту, доводим до закипания и варим после этого 10 минут. То есть нам нужно сварить яйца в крутую, все как обычно. Ну, за исключением того, что они у нас варятся не в воде, а в вине. Прикинь, они прям варятся в вине. Прям запах на всю квартиру. Я уже вытяжку прибавила, но все равно прям воняет. В общем, имейте в виду, что можно спинеть, пока вы красите этим способом. Неплохо. Кстати, ты знал, что существует наука, значение не наука, а терапия, которая лечит всякие разные заболевания вином? О как. Нет, не знал. Вот так вот. Кстати, это может быть из этой науки. Я знаю то, что... Бокал вина э, на ужин не только полезно, но еще и мало. <сёк> Огонь. <сёк> Вообще расстреляли просто шутками. <сёк> в общем, ждем, когда яйца сварятся. Они у нас вот закипели. Мы засекаем 10 минут. И после этого я вам расскажу, что делать дальше. Смотрите, у нас что сейчас получается. Пока вот такая вот какая-то непонятная история. Похоже, как будто в луковых перьях мы их э, красим, только... Вонь на всю квартиру. Да, Польше мне кажется, не, у нас кошка. Луком. Мне Кажется, кошка у нас даже уже пьяная. Она хотела немножко. Короче, смотрите. советуют вот эту все, значит, красоту оставить на 10-12 часов. Поэтому я сейчас вот это вот закрою крышкой, чтобы просто перестал вонять. И оставлю на ночь. А завтра посмотрим, что получилось. Надеюсь, будет красиво. А если будет некрасиво, в крайнем случае мы проверили способ. И больше пользоваться им не будем. Друзья, у нас с вами получились вот такие яйца, они э, вышли немножко не такие, как я ожидала, потому что на видео, на фотографиях, которые я видела, они были мерцающие, такие блестящие. Но, насколько я понимаю, это все зависит от вина, поэтому, если у вас есть э, какое-то не очень хорошее вино или остатки, можно покрасить яйца вот так, но я буду в следующем году обязательно пробовать какое-то другое вино, сладкое, с большим содержанием сахара, чтобы яйца у меня получились мерцающие. Ну, в общем, вот такой способ тоже есть. Всех поздравляю с наступающей Пасхой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока! Я бутылку схватила, зачем? Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем кулинарном канале. Зачем мы говорим кулинарным, если на сегодня кулинарный канал? Просто на канале нам говорится.